«Фольксваген намерен продать свой единственный российский завод, расположенный в Калуге», — сообщают анонимные источники газеты «РУ». С 22 июля российское представительство «Фольксвагена» сменило гендиректора. На место управленца Яна Витте, назначенного месяцем ранее, заступил Геррид Шпенглер. Последний прежде занимал должность директора по персоналу. Кроме того, за последние недели предприятия успели посетить делегации из Казахстана, Австрии и нашего Минпромторга. Как предполагает издание, все эти события — звенья одной цепочки, название которой — предпродажная подготовка. Как рассказал телеканалу «Автоплюс» собственный источник, одним из вариантов выхода немецкого концерна из российского бизнеса может стать передача всех активов австрийскому подразделению глобальной компании Magna. В этом случае Магна сможет выпускать Polo и Рапиды под специально созданной маркой, а взамен отчислять Volkswagen роялти. при таком раскладе автогигант продолжит получать доход, но сохранит лицо. Дескать, в Европе лифтбеки, созданные для российского рынка, не особенно известны, поэтому Volkswagen и Шкода будут чисты перед европейской общественностью, требующей ухода из нашей страны, но сохранят возможность вернуться позже. Надо заметить, что нечто подобное попыталась провернуть группы Renault, передавшая права на модели и платформы АвтоВАЗу. Однако новый менеджмент марки «Ладо» сейчас раздумывает, стоит ли затевать сборку «Логанов» и «Дастеров» под своим брендом. Другая версия — в собственном интересе компании Magna. Оказывается, Hyundai и Kia вовсю готовили новые поколения «Соляриса» и «Рио». Притом сварку козовов корейцы хотели доверить дочернему предприятию «Магны». В втором году «Магновцы» рассчитывали расширить свою производственную площадку в Санкт-Петербурге, а в третьем сварить первые кузова. В проект планировалось вложить около 5 миллиардов рублей. В таком аспекте приобретение весьма современного конвейера, где среди прочего имеются дорогостоящие, а теперь вдобавок ставшие санкционкой роботизированные линии и лазерная сварка, выглядит крайне привлекательной сделкой. Что касается визитеров из Казахстана, то газета Ру приводит мнение, что логичным вариантом для немецкого концерна будет договор с правительством республики. Это поможет возродить ставший банкротом завод Азия Авто. В России можно делать кузова и моторы, а в Казахстане собирать готовые автомобили. Правда, тогда серьезной статьей расходов станет логистика. Что касается остальных моделей марок Volkswagen и Skoda, то в описанных сценариях им места нет. Очевидно, что переклеивание логотипа на Тигуане или Октавии не решит имиджевых проблем немецкого концерна. С другой стороны, сохранение «Калужского» завода фактически ради одной модели — единого в двух лицах Пола и Рапида — едва ли оправдано в долгосрочной перспективе.